Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua и от трэш. Мода на ремейки старых творений прочно вошла не только в кинематограф, но и в игровую индустрию. Благодаря этому мы можем сполна наслаждаться шедеврами ДОСовской эпохи на своих ПК и мобильных устройствах. Сегодняшний наш гость как раз один из таких бодрых старичков. Встречайте! Основатель жанра похабная адвенчура. Ларри в выходном костюме. Перезапуск. Немного историй. Оригинальная игра Ларри вышла еще в далеком 87 году в виде переработки текстового аквилиса. Soft Porn Adventure. С тех пор игра пережила несколько переизданий и парочку продолжений, которые, к сожалению, так и не дотянули до популярности первой части. Наверное, именно по этой причине было выдвинуто решение о перезапуске серии. Сюжет игры повествует нам о похождениях 40-летнего девственника Ларри Лафера и его попытках найти любовь на всю жизнь. Или хотя бы на 15 минут. Как Ларри докатился до жизни такой, нам неизвестно. Может он качал эльфа 80 уровня или коллекционировал монетки. Кто знает. Но это и не важно. Важно то, что наш герой взял себя в руки и с мыслью хватит это терпеть, направился в порочный город Лос-Вегас. Продав свой старенький Volkswagen Жук, Ларри на последние деньги покупает белый атласный костюм и золотую цепь с медальоном. Шикарно! Правда, модно, это было в далеких 70-х. Итак, с парой баксов в кармане и устаревшим представлением о моде, наш герой отправляется покорять город огней. Трепещите женщины, 40-летний девственник вышел на охоту, подумал Ларри и отправился в ближайший бар. Собственно, с этого и начинается наша история. По ходу сюжета герою предстоит влипнуть и выпутаться из массы пикантных, а зачастую опасных для жизни ситуаций. В приключениях Ларри помогает не только огромная либида, но и невероятная смекалка. Например, чтобы втереться в доверие к очередной самке, Ларе придется искать корм для кашалота или как вариант перелететь между небоскребами на надувной кукле. Что тут можно сказать, это были 90-е, и люди знакомились как могли. Не Всегда удачно, но все же наш лысеющий пикапер знакомится с женщинами. Стоит отметить одну особенность игры. Деньги. Как и в реальной жизни в игре тебе придется зарабатывать и тратить уйму денег на женщин. Ну а чего ты хотел? Как говорится, no work, no money, no sex. No work. No money. No money. No sex. И если конкретнее, то тратятся деньги, как и в жизни на покупки. Контрацептивы, выпивка, поездки на такси и, конечно же, подарки для девочек. Еще одной изюминкой игры является комментирование главным героем всего происходящего вокруг, а также его переругивание за кадровым голосом рассказчика. Эм, um, how old are you anyway? 23 козырем серии всегда были превосходно прописанные и озвученные диалоги. Пока, к сожалению, игра существует только в англоязычном варианте. Но даже если ты им не владеешь, то можешь смело запастись словарями и отправляться клеить красавец. Гляди и в жизни пригодится. Заранее горчу наших самых маленьких зрителей. В игре нет откровенных сцен секса. Так что на вот, держи конфетку. По правде сказать, похабная игра 1987 -го года в наше время выглядит чуть ли не целомудренной. Вкратце перечислют достоинства игры. Отличный сюжет, замечательные диалоги, качественная рисованная анимация и, конечно же, масса хороших шуток. К минусам отнесу зубодробительный интерфейс, который достался данной игре по наследству от ее оригинала. Конечно же, фанаты старых частей сначала всплакнут от умиления, но спустя 15 минут игры начнут проклинать его, как и все остальные. В итоге, отличный ремейк культовой адвенчуры, радовавший не одно поколение геймеров. Рекомендуется всем 40-летним девственникам, не девственникам и просто